Нереализованные обязательства предыдущих лет не подлежат включению в План информатизации 2019-2021 года. Какой код ОКПД-2 возможно применить для закупки картриджей для принтеров и многофункциональных устройств? Для закупки картриджей для принтеров и многофункциональных устройств возможно использовать код окпд 226 20, 40, 120, элементы замены типовых устройств ввода и вывода или 28, 23, 26, 3, 0, части и принадлежности фотокопировальных аппаратов. В каких случаях заполняется поле ⁇ Причины отклонения от ожидаемых результатов ⁇ подраздела 6.4 ⁇ Сведения о заключенных государственных контрактах объекта учета. В соответствии с пунктом 65, предложение номер 4, к методическим указаниям по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, утвержденными приказом Бинкомсвязи России от 31 мая 2013 года номер 127, поле «Причины отклонения от ожидаемых результатов»,